Вечер вечер, стал задуматься вечером. Вечер. Не хочу большей печали. Потерять себя, встречай, печаль. Я позову и не встречу. Бог кого-то замечу. Вечер. Пойду тушить свою печень. Вечер. Я делал это, смог благ души. Лежат соли, где мы фриланды. Я собираюсь валить Это прожитые сутки, сутки просроченные день Каждый день усефы, он на твою смог в кафте, Каждый день Каждый день Каждый день